Дети .ру. И сегодня я вам покажу, как настроить можно бота а, в своей группе ВКонтакте. Итак, поехали. Для этого вы открываете свою страницу. Вот моя страница, Ярославна Громакина. Добро пожаловать. А, добавляйтесь, познакомимся с вами. А, заходите в группы. В ту группу, в которой вы хотите настроить умного бота. Просто ради эксперимента я вам покажу самые азы. Выбираете группу. В группе находите вот такие вот три точки от управления. Управление сообществом. Выбираем управление сообществом, заходим в приложение. Приложение мы ищем умный, значит, SmartBot. Ну вот, конструктор ботов SmartBot. -бот. Добавить. Приложение успешно добавлено. Здесь мы оставляем все как есть. Открыть приложение, все пользователи, открыть конструктор ботов SmartBot, -бот. сохранить. И вот здесь перейти к настройкам в приложении. У вас спрашивают разрешение. Разрешаем. Здесь все разрешаем, чтобы все хорошо работало. Итак, какие у нас здесь есть составляющие вопросы? Мы начнем с них. Цепочки. Это более сложно, поэтому здесь рекомендуют прочитать вначале инструкцию перед тем, как а, пользоваться. Да? Ну, если вам будет интересно, вы прочитаете. Переменные. Ну, сокращение, да? Настройки. настройки, вот выбирайте свой часовой пояс. Я выбираю а, Азия, Иркутск. Бот работает. указывать, если вам нужно время, но я рекомендую оставить 24 на 7, то есть ничего здесь не указывать. Порог вероятности совпадения вопросов пока мы ничего не ставим. У нас не особо умный. А, фильтр мата, если хотите, можете поставить. Сохраните. Расылки если нужно создать рассылку для подписчиков оплата пока у вас менее тысячи подписчиков вот этот у вас может быть установлен совершенно бесплатно как только будет более тысячи подписчиков до 2000 подписчиков 90 рублей ну, в месяц естественно итак заходим вначале все таки вопрос здравствуйте имя выбираем вопрос подписчика обязательно привет добрый день добрый вечер доброе утро все закрываем удаляем оставляем только вопрос подписчика похож на привет ответ бота здравствуйте и имя у вас только указано вы расширяете пишите что-нибудь интересное например меня зовут царица всей руси я умный помощник этой группы. Можно поставить смайлик какой-нибудь. И для дальнейшего разговора напиши «Да». Сохраняем. Снова делаем «Добавить». На этот раз мы добавляем не «Похож на», а «Содержит». Раз мы написали «Да», кстати, что кто-то к вам зашел и написал «Да», значит он должен написать «Да». «Содержит да». Ответ бота. Вы можете импортировать пост или написать ответ. Мы пока напишем ответ. Ну Что вы можете написать? Если вы хотите связаться с администратором группы грамматный Мирослава Нажмите один. Напишите один. Так, вот моя страница. Вот моя страница. Копируем ссылочку на меня. Хорошо. Напишите один. А, так, далее, да. если вы хотите, не знаю, посмотреть видео на тему песни Катюши. Пишите два. Да? Если желаете прочитать там, статью или новость какую-то, да? прочитать статью. Статью тему, я не знаю, боулинг, ставьте 3. Вот, хорошо. Итак, сохранить. Так, Первое у нас осталось, что значит, связаться с администратором группы. Делаем снова добавить. Не похож на а содержит. Выбираем, содержит. Вот написали у вас э, посетители один и хотят со мной связаться, да? Ответ бота. Импортируйте пост. Мы, конечно, импортируем. Я скопировала ссылку на свою страницу. Ага, так не хочет. Ладно. Как хочет. Как хочет. Не знаю, как он хочет. А -а -а, ладно, тогда так. Чтобы связаться, нажмите один. Пишем туда так. Ссылка на страницу. Набирайте. Верославна здесь, да? Добавим <curves>? новый ответ. Если вопрос подписчика содержит что, два, да? Что мы там писали? На видео какой-нибудь, да? Сочлился. Мы сошлемся на какое-нибудь видео, видео из группы, вот, допустим, Катюша. А -а -а. Импортируйте пост. Окей. Импортируйте пост. Если вводят два, то они попадают на это видео, Катюша. Сохранить. Сохраняешь? ли? Да? Ладно. Странно. Ладно. Еще вопросы. Вот он ничего не сохранил. Содержит два. пост. Может быть это связано с тем, что у меня закрытая группа. Немножко не понимаю. А, нет. Здесь нужно было что-то написать. Да? Ну, ладно. Пишем, Катюш. Посмотрим, что получится. Ну, или все-таки изменим немножечко. Вот так. Вдруг не получится. же посылки. На всякий случай. Хорошо. И добавляем... И добавляем... Еще... Третий, да, вариант... Например, вот так. Содержит три, что мы там писали. Какую-нибудь ссылку на какую-нибудь новость. Там, я не знаю, какая у нас есть новость. Ну, мы написали на Ну, неохота листать. Предположим. Предположим вот это боулинг статья про боулинг тут чтобы импортируйте пост ну вот это самые элементарные азы можно в принципе пробовать пообщаться с ботом. вот тут написано Так вот, мы зашли. Для того, чтобы началось общение, как мы написали, должно быть написано слово привет. Привет. Вот. И тут же нам через некоторое время, прям не сразу в одну и ту же секунду, приходит такой вариант. Здравствуйте, Ярославна. Правильно обратились? Меня зовут Сарисия Руси. Я умный помощник этой группы. Для дальнейшего разговора напиши «Да». Окей. Пока все понятно. Так. Если вы хотите связаться с администратором группы, напишите «Один». Письмо Катюши 2. Поговорить на тему такую-то ставьте 3. Ну, пробуем. Один. Ссылка на страницу Громакина Ярославна здесь. Кому нужно, тот вот так вот щелкнет и откроет, и посмотрит мою страницу. Хорошо, давайте попробуем два. А, ну вот, отлично. В принципе, здесь можно было написать. Все открылось, открылось сразу. Круто. И сразу открываю видео. Хотите. И, например, если вы хотите предложить почитать какую-то статью, ну, например, вот открывается та статья, которая вам нужна. В принципе, все это вот элементарные озы, которые вы можете настроить в своей группе, чтобы люди в ней не скучали. А, и потом правила для ботов, бла-бла-бла-бла-бла, принимаю условия. Угу. То есть куда человек должен нажать, чтобы все-таки начать диалог? Вот такая кнопка есть, написать сообщение. Вот в Ни в ленту, ни вот ни на стену, ни в комментариях, ни куда-нибудь еще. И именно и вот на этой кнопкой в, в шапке, которая или под шапкой бывает, да? В других группах это выглядит так, например. Вот я вчера настраивала для своего блога «Наши дети». Вот. Написать сообщение. Я указала такую длиннющую стрелочку, чтобы люди писали. Сюда привет. Видите, да? Некоторые прямо на шапке вот здесь прям делают такую стрелочку, чертят, чтобы она указывала написать сообщение. Но, тем не менее, все равно привет. Полетели на стену. И люди говорят, не работает твой бот, он ничего не понимает. Ну, а когда пишут все правильно, вы потом можете почитать сообщения сообщества. Сообщение сообщества – это вот как раз те люди, которым отвечал бот. Угу. Угу. В принципе, у меня на этом все. Если хотите осваивать определенные навыки вместе со мной, я пытаюсь доносить их простым языком, стараюсь тераторить, стараюсь много воды не лить. Подписывайтесь на мой канал, будем обмениваться с вами лайками, комментариями, постами. Всем пока, с вами была Громакина Ярославна, блог нашей дети.ру.